YouTube как под копирку осенью появились видео, как добиться цветения орхидеи фаленопсис, что делать для цветения орхидеи фаленопсис и так далее. И все рассказывали, какой у них хороший опыт по получению цветоносов на орхидеи фаленопсис, как они добились цветения. Вы знаете, вот у меня куча цветоносов на орхидеи, вы видите. И так, в таком духе все орхидеи. У меня. Даже вот маленькая, которая была в начале июля месяца сажена с материнского растения, тоже выпустила цветонос. Но хочу вам сказать, что я не добивалась ничего особого, не делала для цветения орхидеи фаленопсис За всю свою практику, ухаживания за орхидеей, осенью у меня практически ни на одной орхидеи, ни с одной орхидеей не было такого, чтобы не появились цветоносы и не начала цвести эта орхидея. Что же я делаю из такого сверхъестественного? Обычный уход за орхидеей, удобрения комплексными удобрениями для цветущих орхидей, по инструкции. Ну, я чуть-чуть, немножко по-другому, я чуть чаще удобряю, но меньшей дозой я не <связываю> для этих цветущих орхидей. Вот, сегодня я хочу поговорить, что является признаком здоровья ваших орхидей. И, на мой взгляд, к чему стоит стремиться. И почему цветут орхидеи? Почему цветение орхидеи я не считаю особым показателем хорошего ухода. Итак, во-первых, давайте подумаем, почему осенью все орхидеи выпускают цветоносы. В сентябре месяце резко уменьшается цветовой день, резко сокращается... Сила освещения и на наших орхидеях. И наши орхидеи испытывают стресс и выпускают цветоносы. Какие чуть раньше, какие чуть позже. Еще таким стресс, такой стрессовой ситуацией, которая способствует цветению орхидеи, является очень-очень сильная жара. Некоторые орхидеи у меня выпустили цветоносы именно в период сильной жары, когда температура на подоконнике могла достигать 40 градусов. Вот. И почему, я думаю, могут не цвести ваши орхидеи. Ну, первое, что я думаю, если они стоят под, э, под искусственным освещением, и световой день около 12 часов длится, если нет у вас естественного перепада температур, а вот строго одна и та же температура, ну, дневного и ночного перепада температур. И еще если вы удобряете свои орхидеи, ну, например, азот, только азотными удобрениями. Нет комплекса удобрений с микроэлементами, как в покупных комплексных удобрениях для цветущих орхидей. Вот что я думаю по поводу этому. Да, Что же является показателем хорошего состояния орхидей? Это, во-первых, сильная корневая система. Хорошая, хорошо развитая, вегетативная масса, вот такие крупные листы. Это показатель не только сорта, но и хорошего ухода. Дальше, когда э, у довольно-таки взрослого растения не отмирают нижние листья, вот если у вас остается такая маленький ну, путик с тремя пятью листиками на макушке, значит вашей себе чего-то не хватает. На моих орхидеях есть и 16 листьев, но я считаю, что это нормально. И большие цветоносы. Вот такое цветение я называю хорошим цветением орхидеи. Это уже второе цветение на этом цветоносе. Вот. И несмотря на этот цветонос, орхидейка наращивает новый цветонос. Крупные цветы, обильное цветение является показателем, Хорошего самочувствия орхидеи. Все это показатель хорошего состояния орхидей. Вот и все на сегодня. Хорошего цветения вашим орхидеям. До свидания. До новых встреч.